Все ушли, мурлычет кот, сон приходит снова. Что такое Новый Год? Два волшебных слова. И уже готов ответ – это хвойный запах, серебристый лунный свет на еловых лапах, невесомые шары с сахарной обсыпкой. Не мерцание мишуры, полудренной отзывкой. Это яблочный пирог, не подарков груда, это сказочный порог, За которым чудо. Снег идет, снег идет, значит скоро Новый год. Дед Мороз к нам придет, всем подарки принесет. Наступает Новый год, я оденусь ярко. Дед Мороз ко мне придет, с ним мешок подарков. Старый дедушка Мороз с белой бородою, что ребятам ты принес на праздник новогодний? Я принес большой мешок, в нём игрушки, книжки. Пусть встречают хорошо Новый год, детишки. Дед Мороз, возьми мешок. Развяжи веревочки И достань для нас скорей Модные обновочки. Новый год стучит в окошко. У окошка дремлет кошка. Дети елку наряжают, Маму с папой поздравляют. Дед Мороз спешит к детишкам, и девчонкам, и мальчишкам. Он подарки раздает. Вот что значит Новый Год. Дед Мороз наш с бородой, с пышными усами, Но как парень молодой пляшет вместе с нами. Ах, спасибо, Дед Мороз, за твои подарки. Расцелуем мы тебя, будет тебе жарко. Дед Мороз несет игрушки, и гирлянды, и хлопушки. Хороши подарки, будет праздник ярким.